Четвертый мост для Красноярска и горожан новая страница в истории. В 2015 году он стал альтернативой метрополитену. Власти торжественно открыли его 29 октября, перерезав красную ленту. Название переправы, цвет опоры, подсветки выбирали всем городом. На этом месте квадрокоптеры теперь частенько снимают виды города, пейзажи с Енисеем и Черное небо. Спустя два года. Ездят по нему не все и не всегда. Вообще сам часто пользуюсь четвертым мостом. В принципе, неплохо, но вот подъезды к мосту. Желательно было бы еще продумать, потому что они совсем продуманы. Так он кривой. По нему едешь, он весь волнами. А так, не знаю, сколько раз там ездил, там народу вообще нету. Я вот таксую, такси фильм работаю. Часто там езжу, и проб нету, Города хорошо важим. Очень удобно. Да? да, очень. А по качеству как вам? Очень хорошее качество. Но я просто там не езжу. А почему? Ну не знаю, нет необходимости такой виной отсутствие долгожданной развязки на Волочаевской, которая должна соединить мост с улицей Копылова. Ее подрядчик обещает сдать только осенью 2018 года. О а развязки с микрорайоном Пашины в проекте вообще нет, говорят в Красноярском отделении Федерации автовладельцев России, что создает неудобства. И востребованности четвертого моста без этих дорог ждать не стоит. Между тем, по официальным данным, поток машин здесь за два года все-таки вырос. В 2015 году пропускная способность моста была 1500 машин в час. Уже через полгода – 2000 автомобилей в час. Летом 2017-го, во время перекрытия коммунального моста, поток машин резко вырос до 4-5 тысяч машин. Там даже собирались пробки. А в октябре этого года центр мониторинга уже фиксирует 2300 машин в час пик. И там готовы поспорить с тем, что мост оказался ненужным. Мост в любом случае остается востребованным. и и вот как я уже предполагал, что у нас после открытия коммунального моста значит, все равно осталась какая-то часть автомобилистов, которая оставила четвертый мост в своем маршруте движения движение на мосту пока небольшое. С этим в мэрии согласны. Без лишней суеты по четвертому мосту ездят пассажиры единственного маршрута 31 -го. За это время он совершил 74 тысячи рейсов и перевез 2 миллиона пассажиров. Через год с момента ввода в эксплуатацию новой развязки там планируют ввести новые маршруты или изменить схемы существующих. У нас есть возможность исследовать их передвижение с помощью анкетирование пассажира. С помощью э, исследования транспортных и социальных карт, которые проходят у нас из устройства Меморы, мы Имеем логистику, а это около 40% перевозимых сегодня пассажиров, логистику перемещения этих карт. Ложку дегтя в существование моста вносят общественники. Говорят, качеству выполненных работ немало замечаний. Они возникли еще полтора года назад. Мы там видели скопившиеся лужи при съезде с 4-го моста на улицу Свердловского. Мы видели, как э, пешеходные тротуары, которые э, были просто ямами, их накрыли плитами, и по сегодняшний момент этого до сих пор не исправлено. То есть, по сути, те замечания, которые ранее нами были озвучены, и нам тогда обещали их исправить, они не исправлены. Несмотря на ямки, и высокую скорость движения за два года на мосту произошло всего два ДТП с пострадавшими. Госавтоинспекторы этой статистикой вполне довольны. Крудори же говорят, давать какую-либо оценку мосту и вовсе слишком рано. Это незавершенный объект. Оценить его значимость можно будет только в 2019 году, когда достроят все развязки и закончат работы по обустройству съездов. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова Новости.